Какой расклад, раз, два, три. Я ложу слова в строчку Попробуй, повтори. Из твоего мозга выжил последние соки. Я здоров, как душ. Спасибо физ подготовки. На улице темное время подготовить строчки. не будешь к этому рэпочку Сними очки с ног, эй, и не очкуй Заваулированы слова, на и принесли моменты Сделал выбор первый шаг И ты со мной в коннекте Не на колесах, это вопрос, это времени строго И как в зиму, себе ноут Огни районов, знаю ценность твоей заманухи. Вчера был ты качком, сегодня нажигаешь плюхи Но это не мой путь и не мой склад я делаю, как знаю. А ты делай как надо, Делай как надо, жить красиво, проживи. Намути красивую царцу, денег накопи, Воплотив в реальность все, все свои мечты, Но после этого живи, живи, живи, Делай как надо, жизнь красиво, проживи. Намути красивую сацу, денег накопи. Воплатив реальность все, все свои мечты, Но после этого живи, живи, живи. Видел, как с экрана черные дядки табачат, вокруг них рудастые телки по сцене скажут, И где можно голосовать, типа Эзию, сулиц, главное, звук монет, И присутствие здесь куриц, Звуки районов затихают глубоко за полночь, И четкие дозов, четкая музыка на готове Срочно закачи это в плеер и прокрути. И на движухах буду верен, я одной любви Любовь есть жизнь, а в смысл жизни есть движение Так ты иди, давай делать все без промедления А когда тебя в образе придешь перед Господом Господом тебе ничего будет сказать, будь уготов. Без спешки, но не мешкай Ведь звук из плеера передает смысл твоей пробежки. Окраси жизнь воплотит чёрные-белые полосы, И ты веникальный кайф, весь часть музыки это голос Делай как надо, жизнь красиво проживи Наймути красивую царцу, денег накопи Воплоти в реальность все, все свои мечты Но после этого живи, живи, живи